Он бежит, качается Скорый поезд набирает ход Очень жаль, что этот день кончается Лучше он тянулся целый год С катертью, с катертью дальний путь стелется И упирается прямо в небосвод Каждому, каждому в лучшее верится Катится, катится голубой вагон может мы обидели кого-то зря Календарь закроет этот лист слез за приключением спешим, друзья Эй, прибавь к ходу, машинист С катертью, с катертью Дальний путь стелется И упирается прямо в небосвод Каждому, каждому лучше верится Катится, катится голубой вагон От Курской Орла война нас довела, До самых вражеских ворот такие, брат, дела. Нас ждет огонь смертельный, Но все ж бессилен он, сомнением прочь уходит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон. Только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, Бьет пулемет не утомим. А нам на всех нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим, Одна на всех, мы за ценой не постоим. Ждет огонь смертельный, Но все ж бессилен Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон